Всем привет, с вами Жора, по-батюшке я Григорьевич, и сегодня я научу тебя готовить нагетсы в домашних условиях. Сейчас я у себя в комнате, поэтому как мы будем готовить в комнате, совсем что ли? Пошли на кухню. Итак, из ингредиентов нам понадобится чеснок сушеный, любая приправа для мяса, я использую для шашлыка, потом 5 кусочков хлеба, они нам нужны, чтобы сделать свои сухари готовые панировочные сухари не рекомендую использовать потому что получится стандартно и вообще не мой авторский рецепт будет далее у нас идет два яичка мы их будем взбивать куриные грудки обязательно куриные потому что у нас будут наггетсы как стрипсы то есть будем пытаться приготовить их как в кфс вот потом масло подсолнечное Рафинированное, дезодорированное, мое любимое слово, которое я не могу выговорить, сейчас выговорил, слава богу. Мука пшеничная, любая, главное, чтобы пшеничная была, ну и соль. Все, подготавливаем эти ингредиенты, ну и начинаем наше приготовление. Поехали! Итак, давайте первым делом сделаем наши сухарики, разрезаем наш хлеб. Ну, наверное, вы знаете, как выглядят сухарики в салате «Цезарь». Примерно такими мы их делаем. Разрезаем наши кусочки на такие три части, каждый кусочек. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем они приготовились. Мы их расколошматили так хорошенько и чтобы... Наши сухарики сейчас покажу. Вот они будут вот такие у нас все. Господи, у меня соседи прыгают там на слонах. Вот. Сухарики получится у нас такого размера. Потом мы будем их толочь. И они у нас еще убавят в размере, что поможет им налипнуть на наше мясо. Так, ну я нарезал как бы, и я смотрю, что походу нам этого не хватит, этого количества для вот такого количества мяса. Отрежу еще один кусочек, нарежу его и продолжим. Ну все, я нарезал еще один кусочек хлебушка. Теперь будем все-таки приступать жарить наши сухарики, наших хлебушек. Я буду их жарить на сковороде, можно в духовке, может быть еще вы способы знаете. В общем, готовим сухарики. Ну а пока наша сковородка разогревается, кстати, она уже разогрелась, закидываем быстро наш хлебушек. Закидываем наш хлебушек. И пока сухарики будут жариться, мы с вами сейчас возьмем два яичка и разобьем их вот сюда, в этот стаканчик. И будем размешивать, взбивать. Будем их взбивать до однородной массы. Я буду это делать вилкой. Если же у вас есть блендер или другие приспособления для этого, то пользуйтесь ими, потому что вы потратите меньше всего времени. Все, взбиваем яички. Ну что, после того, как мы взбили наши яички, теперь время мяска. Сухарики у нас еще готовятся, еще не приготовлены время мяска. Берем грудку и нарезаем ее. Наверное, все знают, как выглядят приготовленные нагетсы или стрипсы. Вот, нарезаем примерно так же: кусочки у нас не должны быть слишком тоненькие, потому что у нас все зажарится и можно поломать зубы. Так что режем вот примерно такими кусочками. Вот, вот это будет у нас один нагет. Вот это вот. Это будет один наггетс. Естественно, некоторые кусочки могут быть больше, некоторые меньше, но все равно стараемся делать их потолще и побольше. Вот эту белую чепухню обрезаем. Лично я ее не люблю, поэтому обрезаем ее. Так, не забываем помешивать наши сухарики вообще-то. Я про них совсем забыл. А, ну ничего, это не пошло им. На как сказать. Это пошло им на пользу, что я о них забыл, даже хочу вам сказать. Перемешали, молодцы. Возвращаемся к мясу. И продолжаем нарезать. Повторюсь, кусочки не должны быть слишком тоненькие, а то все загорит, прогорит и будет невкусно. Сердечко видали? Че, не видали? Сердечко. Все увидели, хорошо. Все, примерно такие кусочки у нас должны были получиться. Так, тут я не убрал штучку кровавую. А и тут белую штучку не убрал. Какой я внимательный. Все, такие штучки у нас получились. Заканчиваем сухариками с нашими. Вообще за ними нужно следить, но так как мне нужно вам показать все как можно быстрее, я пытаюсь сделать все все вместе и угнаться за двумя зайцами сразу. Пусть еще побудут, пусть еще у нас помучаются. Поставим чуть-чуть меньше огонь чуть-чуть наполовину все пусть жарится так ну а сейчас мы будем готовить с вами смесь из муки соли и наших специй мяска в сторону ищем какую-нибудь тарелочку где мы будем все эти специи смешивать и смешиваем в каких количествах смотрим дальше. Итак, уважаемые дамы и господа, я приготовил вот такую тарелочку, в которой мы будем перемешивать с вами муку, соль, чеснок и шашлык томатный. Можно добавить еще перец молотый черный, если захотите, как бы по вкусу. Ну что, начнем. Я подготовил вот такой стаканчик мирный. Берем и насыпаем в него 100 грамм муки пшеничной. Выливаем ее, высыпаем, точнее в нашу посудинку. Так, хорошо. Дальше у нас идет 1 столовая ложка соли. Без горки. Без горки, без горки. 1 столовая ложка соли. Далее специя томатного шашлыка. Специя для шашлыка. 1 чайная ложка. Вот одна чайная ложка и чеснок сушеный тоже одна чайная ложка теперь все это перемешиваем тщательно перемешиваем чтобы у нас не было на каких-то кусочках мяса больше специи шашлыка на других и вообще не было так что тщательно перемешиваем чтобы потом все по совести было, все по совести, все по вкусу перемешиваем. Наши сухарики уже приготовились, берем и перекладываем их. Берем и перекладываем их в тарелочку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой! Итак, как же мы сейчас будем толочь наши сухарики? Берем какую-нибудь такую штучку. У меня эта штучка для выжимания сока, баккарди, чтобы выжимать сок из фруктов. У вас может быть это обычная вилку, обычную вилку можно использовать или что-нибудь такое. Кладем сверху салфеточку и начинаем вот так вот их разламывать, чтобы в разные стороны не разлеталось у нас ничего. Хотя это очень трудно тоже, но тем не менее делаем вот такие. Движение и такую работу. Короче, руками. Погнали руками. Если честно, я делал так руками первый раз, когда готовил. И руки потом у меня были в мозолях, и даже кровь просачивалась. Все, что вы видите на экране, короче, показано и выполняется профессионалами. Так что... Найдите свой подход, чтобы разделаться с нашими сухарями. Ну все, ребята, у нас все ингредиенты подготовлены. Теперь нам нужно их приготовить. Сейчас я покажу вам, как сделать фритюрницу в домашних условиях, если у вас нет самой фритюрницы. Берем ковшики. Это может быть вот такой ковшик. У него более толстое дно. Или такой. Он более, как вам сказать, э более легкий и тоненький. У него менее толстое дно, то есть выбираем такой ковшик, такой. Какой у вас есть? Внутри не должно быть никакого покрытия, потому что можно его испортить. Например, у меня есть вот такой ковш с покрытием сомаливым. Его использовать не советую, потому что может испортиться. Так, ну из всех моих ковшиков я выберу вот этот, у которого более тоненькое дно, чтобы быстрее прогрелся. Ну и все. А вы можете по выбору. Можете потолще использовать дно, днище. В общем, у кого какой ковш. Ну что, давайте делать наши нагетсы. Первым делом берем кусочек и начинаем валять его в муке и специях. Обваляли хорошенечко. Теперь окунаем его в яичный раствор. Я его перелил в более удобную емкость. Так, хорошо. И последняя стадия. Кладем в наши сухарики и вот так вот тоже валяем в сухарях. Все, нагетс у нас готов. Можно его прямо сейчас кушать. Ладно, я пошутил Все, кладем теперь его на тарелочку. Будем класть их на тарелочку готовые Ну и делаем так с каждым. Итак, извиняюсь, у меня села камера. Продолжаем. У нас должны получиться вот такие нагетсы. Они у меня навалены в кучу, вам же я так делать не советую. Возьмите какую-нибудь тарелочку, больше которая и разложите их, чтобы они лежали по отдельности. Что мы делаем? Мы берем наш ковшик, любой, который выбрали, ставим на плиту, на максимум ставим, и наливаем в него масло, чтобы ковшик был наполовину полон или наполовину пуст, в общем, наполовину полон маслом. Таким образом, мы сделаем с вами домашнюю фритюрницу. У нас будет фритюрница. У кого ее нет, у кого она есть, то поздравляю. Все. Ждем, пока масло разогреется, и будем по одной штучке закидывать. Забыл сказать, когда масло полностью разогреется, мы должны поставить э, вот не на девятку, у меня девятка это максимум, а примерно на семерку, на шестерку. То есть оно разогрелось полностью. И мы поставили на семерку, на шестерку. Примерно на половину, в общем. Все. Ждем, когда масло разогреется. Пока наше масло подогревается, берем одноразовые полотенца или просто какие-нибудь полотенчики. И раскладываем их, желательно на доску, конечно, чтобы ничего не запачкать. Зачем это нужно? Сейчас объясню. Разложили. И когда мы будем наггетсы наши отсюда доставать, то есть это масло, оно маслянистое, ужасно. Будем складывать наши наггетсы вот, вот так вот, чтобы салфетка наша впитывала весь жир, все масло. И наггетсы получились незамасленные там. Ну, в общем, наверное, вы меня поняли. И раскладываем. Итак, все, наше масло разогрелось, ставим на шестерочку и закидываем наши наггетсы по одному. Так, закидываем по две штучки. Аккуратненько. Так, поехало дело. Раз, два. Теперь ждем 2-3 минуты. В зависимости... Это зависит от того, насколько у вас хороший ковшик. Какое у него дно. Ну и в общем, сейчас я расскажу, как определять, когда оно у нас готово. Ура! У меня зарядилась камера и можем снимать на камеру. Вот такая у нас штука получается. Что-то тут происходит. Бульк, бульк, бульк. И как, и как же узнать, что э, готовы у нас наггетсы или не готовы? Для этого мы берем две вилочки и приподнимаем. Примерно наггетс должен выглядеть вот так вот. Так, фокус, фокус. Фокус, фокусируйся. Ладно, не хочет. В общем, вы сами смотрите. Наггетсы у нас так вот должны пребывать в масле на протяжении трех минут. Опять же, смотрим, чтобы сухарики не сильно пережаривались и не были вот такого черного цвета. Так, все. Первые две штучки можем выкладывать уже на салфеточки на наши. Так, раз. А, -а, -а, -а! О, господи. Два. Посмотрите, что я сделал. Помогат. Oh Время следующих нагицов. Если у вас маленькие получились, можете прям сразу и по три штучки даже, чтобы времени меньше вас заняло. Так, ну а пока нужно прибраться, наверное. Все, хорошо. Как вам моя первая порция? Я знаю, что слишком черная получилась, но первый, блин, всегда комом, как говорится. Вторая порция у меня уже готова, сейчас буду ее доставать. Эти уже выглядят более светлыми и более, как сказать, ну, хорошенькие. Уже получше выглядят. Выкладываем. Красавец, какое, посмотрите. Ну и что, наверное, следующий процесс я не буду снимать. Вы уже знаете, что нужно делать. Все, закидываем и жарим так оставшиеся. Наконец-то, ребята, мы это сделали. У меня ушло полтора часа на всю приготовление. У вас, наверное, минут 10. Не знаю, серьезно, не знаю, сколько там видео вышло. В общем, давайте посмотрим, что у нас получилось. И разрежем и посмотрим, что внутри. Вот такая гора чудо наггетсов у нас получилась. Домашние наггетсы, аля э, как там в КФС они называются. В общем, неважно. Это будут жориксы. Все, жориксы. Запатентовал. Все, ребятки, ребята. Я так долго это готовил, так долго готовил эту вкусняшку. Надеюсь, вам она понравилась. К сожалению, я съел две штучки во время приготовления. Не судите меня. Не судите меня. Я просто хотел кушать. Вот. Давайте теперь одну из них разрежем. Из синок наших что-нибудь разрежем. И посмотрим, как наше мяско выглядит внутри. Итак, больше всех мне приглянулся вот этот вот. Давайте разрежем, посмотрим, что у него внутри. Это своеобразный будет фудпорн у нас. Ну что, давайте смотреть, что там внутри. Опа, фокус. Ты меня радуешь, фокус. Посмотрите, как классно и равномерно у нас прожарилось мяско. У меня даже на ногтях мяско осталось. А ну-ка, давайте послушаем хруст. Господи, как же вкусно! А -а -а! Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, вам понравился мой авторский рецепт. И когда будешь готовить ты, у тебя получится не хуже, чем у меня. Вот такого хруста тебе желаю. Ну а на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ну а я увижу с тобой в следующем ролике. Увидимся. Пока.